Всем привет, ребят! С вами Антон Ларин. Прошлый выпуск с вещами, сделанными на 3D принтере, набрал много просмотров. Я вижу, вам зашла тема ролика, поэтому я недолго думая решил сделать большую подборку вещей, сделанных на 3D принтере. Обязательно перед просмотром берите с собой что-нибудь вкусненькое. И также можно какой-нибудь прохладительный напиток. А то на улице такая жара. Ну все, не буду долго затягивать. Напомню, что в конце видео у нас конкурс на тысячу рублей. А также не забывайте поставить большой палец вверх и мы начинаем. И первым же крутейшим оружием сегодня станет знаменитый и любимый во всем мире автомат Калашникова. Да, я тоже раньше думал, что его можно делать лишь из металлических элементов. Однако, как оказалось, одним умельцам удалось воссоздать модель лишь из напечатанных принтером деталек. Внешне он в точности повторяет реальный АК-47, за исключением разве что цветовой гаммы. Но меня серо-зеленые части не смущают, и в целом работа смотрится очень интересной и красивой. А если еще учесть и тот факт, что коллаж полностью может разбираться как оригинал, вообще все вопросы тут же отпадают. Не знаю как, ребят, но автору этого видео каким-то чудом удалось сделать на 3D-принтере реальный двигатель. Вернее, копию реального движка. Она получилась просто очуметь какой крутой. Двигается что-то там, сокращается, что-то вытаскивается... Сразу прошу прощения, я не особо силен в механике, но со стороны все это выглядит просто очуметь как завораживающе. Наверное, будь у меня подобный движок еще в школе, на тех же уроках физики я бы не пропускал ни единого занятия и стал бы автомехаником или кем-то вроде того. Ставьте лайк, если согласны со мной, и тоже заценили эту работу. А эта штука похожа на какой-то супергеройский аксессуар. Я бы с радостью что-то подобное сделал и себе, если бы, конечно, имел 3D-принтер и умел что-то на нем нажимать. Короче, представляю вашему вниманию механические руки. Они надеваются по типу перчаток и фиксируются с помощью колец на каждом пальце и браслета. Рядом с ногтями здесь какие-то огромные заостренные концы, на которых уже, по-моему, имеются следы крови. Жуть какая. Сразу вспоминаю в голове какой-нибудь фильм ужасов. Или это такой своеобразный косплей на Фредди Крюгера? Ну а что, получилось необычно, согласитесь? Причем такие своеобразные механические руки реально хорошо защищают. Паренек и банки побил, и какие-то предметы. Правда, конечно, остались следы, но боль, если судить по нему, практически не ощущалась. На следующем видео мужчина показывает своим подписчикам новый построенный на принтере арбалет. Для этого он использовал такие же игрушечные стрелы и колчан. Арбалет получился крайне эффектным и полезным его помощью можно сполна прочувствовать реальную силу и принцип работы этого оружия а также научиться из него стрелять на видео он уверенно пуляет на дистанцию более пяти метров думаю будь расстояние выше арбалет также справлялся бы но вот что точно у него можно выделить без если бы до кабы то это его топовую точность вы зацените этот разброс да вы сейчас скажете что расстояние не такое большое но все же 5 метров это не один и тут либо стрелок мастер либо пушка зачет хотя одно другому не мешает не правда ли Любители машин здесь? По-любому вы, красавчики мои, на месте. И именно для вас я нашел вот этот вот шикарный видос, где ребята своими руками и при помощи 3D-принтера построили коробку передач. Реальную, прям точно такую же, как в настоящей машине. Сперва они создали разные мини-детальки, потом соединили этого едино, и получилось такое вот чудо. Они даже не поленились и написали циферки передач сверху. Знаете, смотрю я на это и вроде даже что-то начинаю понимать. Хотя раньше и понятия не имел, как коробка работает вот что значит качественный 3d принтер желание и руки из правильного места ждем от них еще какой нибудь познавательный проект будут учить меня и многих других людей грамотности ребят когда я впервые увидел следующее оружие я долго находился в состоянии шока и не мог поверить в то что оно реально сделано на 3d принтере это двуствольный дробаш с откидной передней частью куда заряжаются патроны это просто нереально круто кстати говоря, подобное ружье вы могли видеть у Нерф, ведь именно оно и послужило прототипом. Дробовик выполнен в яркой цветовой гамме, оранжево-бирюзовый перетый и черный приклад. Приклад здесь, к слову, довольно внушительный. Он же одновременно выполняет роль держателя для патронов, куда одновременно помещаются до четырех штук. Кстати говоря, с такой штукенцией реально можно неплохо попалить. И дистанция хорошая. А как в руке лежит? Ну просто сказка еще один револьвер Ха, ну да да соглашусь что-то я разошелся но тогда сразу дам вам и небольшой спойлер чтобы больше не было удивлений В выпуске будет еще один револьвер сами потом поймете почему я его добавил но пока поговорим о втором его крутость в том что он выглядит буквально как металлически ну то есть даже вон всякие блики всякие мерцания все отображается на револьвере как на настоящем металле во вторых пушка полностью работает и имеет исправный механизм внутри Единственным не напечатанным на 3D принтере элементом во всей конструкции являются мини-пружинки, заставляющие все это дело работать. Но думаю, что это не страшно. Вы только посмотрите, как он круто выглядит. Недавно видел новость, как один из рэперов затащил к себе домой спорткар, а потом увидел следующий видос и рассмеялся. Надо же было ему тащить реальный тяжелющий транспорт, когда он мог построить что-то подобное. Чуваки на все том же 3D принтере умудрились построить байк, который ни капельки не отличается от настоящего железного коня. Ну разве что только окрасом, но это дело времени. Разукрасить его довольно просто и быстро можно, это я уверен. Вот на что способны такие принтеры, а вы думали. Осталось дождаться момента, пока они смогут рисовать рабочий байк. Можно будет и в магазин не ходить, все рисовать себе да использовать. На очереди у нас красивая копия, сделанная вы сами уже знаете каким путем, повторяющая легендарный советский самозарядный карабин конструкции Сергея Симонова. Пока вы смотрите за тем, как парниша собирал эту красоту, скажу вам интересный факт об этой пушке. Дальность прямого выстрела по грудной фигуре составляет 365 метров. Сосредоточенный огонь из СКС ведется на дальность до 800 метров, а по воздушным целям до 500 Пуля сохраняет свое убойное действие на дальности до полутора километров. Полтора километра, Карл! Представьте, как это далеко и как это круто! Аж мурашки по телу побежали! На очереди у нас роторный движок, сделанный на принтере. Такие двигатели должны давать на выходе вращательное движение главного вала. Именно этим роторные ДВС отличаются от наиболее распространенных сегодня поршневых ДВС, в которых главный подвижный рабочий элемент совершает возврат на поступательное движение. В роторных моторах, где главный рабочий элемент и так вращается, не требуется дополнительных механизмов для получения вращательного движения. В поршневых же моторах приходится применять громоздкие и сложные кривошипно-шатунные механизмы для преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала. Если вы думаете, что все строится на 3D-принтере, это дешевая копия и вообще не круто, вы сильно и глубоко ошибаетесь. На самом деле все наши с вами любимые игрушки именно так и делаются. Вот вам, кстати, наглядный пример. Мужик из деталей 3D-принтера смог собрать офигенную модель реальной турбины самолета, которая не только великолепно выглядит, но и восхитительно функционирует. Не хотелось бы мне просунуть пальчик в этот пропеллер. Все супер качественно смотрится, прям как будто оно сделано не на принтере, а из реального металла, согласны со мной? А следующие ребята на своем улетном 3D принтере смогли создать какую-то схему из физики, какой-то дифференциал или что-то подобное. Я в этом не особо шарю, поэтому заранее извиняюсь, если где-то тупану. Создали это чудо они из множества разных мельчайших деталей. Аккуратненько все дело соединили и получили разноцветный механизм. Он идеально работает, а если быть точнее, то крутится в разные стороны. Для чего нужна эта фиговина, без понятия. Я бы просто оставил ее как интересную закорючку у себя на полке и периодически пользовался ею как антистрессом. На очереди у нас та вещь, которая людям, чья деятельность не связана с механикой или управлением транспорта, практически неизвестна. Я сейчас говорю о трансмиссии. Быстренько расскажу вам, что это, а вы просто насладитесь ее внешним видом. Сам термин пришел в русский язык из итальянского существительное «трансмиссио» – обозначает переход, передачу. Глагол «трансмиттер» звучит как «передавать, пересылать». Под трансмиссии в машиностроении в широком смысле понимают передачу энергии от ее источника, то есть двигателя, силовой установки, к рабочим органам машины. В автомобиле, независимо от его типа, будь то легковой или грузовой, трансмиссия – система узлов и механизмов, передающих вращательное поступательное движение от двигателя к колесам. Трансмиссионные детали, узлы и механизмы производят из износоустойчивых материалов, способных выдерживать высокие механические нагрузки, воздействие перепадов температур, химически активных веществ. Для уменьшения трения охлаждение трансмиссии применяют специальные моторные масла, которые нужно регулярно менять согласно инструкции завода-производителя авто. Само собой подобного здесь ждать не стоит. Оно сделано из, кстати, непонятно какого материала. Если вдруг вы это знаете, тоже напишите в комменты. Авторы следующего видео доказали, что вам не обязательно быть богачами для того, чтобы иметь в собственном гараже одну из топовых спортивных машин. Достаточно обладать крутым 3D-принтером и правильными замерами. Все остальное за вас делает компьютер. Ох, как удобно получается. Ну а если серьезно, то масштаб проекта реально поражает. Вы только представьте, настоящий спорткар на принтере в голове ведь не укладывается, причем со стороны его не отличить от оригинала. Жесть какая-то ха <смех> ха ну а эта штуковина вообще у меня в первый раз ассоциировалась с каким-то, знаете, теннисным таким аппаратом, метающим шары. Ну, потому что она довольно габаритная, то есть никакой там ребенок или даже не каждый подросток смог бы ей управлять. Вернее, как управлять? Просто держать. Потому что она автоматическая и стреляет очередями туда, куда смотрит. Ваша задача лишь направлять ее. Выглядит она необычно. Стреляет тоже впечатляюще. Имеет подсветку и в целом является реально достойной работой, учитывая на минуточку тот фактор, что она была построена на 3D-принтере. Ага, вот так вот бывает. Мастерская работа. Следующая пушка, ребятки, пришла к нам с вами прямиком из фильма «Звездные войны». Это бластер Хана Соло, который кроме своего аутентичного внешнего вида способен стрелять. Что ж, в первую очередь обратим внимание на эту ручку, сделанную под дерево. Со стороны это выглядит как правда, но все же правда ради, смотря на бластер вблизи, с деревом ты его никак не спутаешь. Зато вот сам корпус бластера очень смахивает на настоящий черный металл, что вблизи, что вдалеке. Плюс к этому красивый продольный прицел, необычные царапины и все такое. Много мелких, практически незаметных деталей создают целостную и необычную картину. Очень достойная работа. Но не стоит думать, что на построении какой-то фигурки из мультяшной вселенной способности принтера заканчиваются. На самом деле он способен на такое, чего лично я даже близко не ожидал. И вот вам прямое доказательство. Просто зацените этот скелет динозавра. Круто выглядит, да? А теперь представьте, что это сделано полностью на 3D-принтере. Капец, не так ли? Причем ведь реально костяшки выглядят как настоящие. Это надо же было все так шикарно замаскировать. Но и труд самого человека списывать не стоит. Он не только это топово нарисовал, но и соединил воедино, чтобы ничего не поломалось и не сваливалось. В общем и целом, работа высшего класса. Я раньше думал, что игрушки на 3D принтере могут лишь круто выглядеть, и как бы не более того. Но оказывается, я был чертовски неправ. На самом деле чувак умудрился использовать заготовки принтера как основу. Соединил их пару трубок, добавил свои собственные механизмы и получил топовую тачку на странном двигателе, работающем от воздуха. Как оно функционирует, я так и не понял. Да и не особо-то и внедрялся. Главное, что машинка забавно смотрится и уверенно передвигается. Чуваки, это реально бомба! Прикиньте, кому-то пришла идея сделать на 3D-принтере часы. Ну, вернее, как часы, основные механизмы часов шестеренки всякие стрелки а основа здесь просто деревянная причем создатели настолько запарились над этим проектом что тут даже есть стрелка секунд минут и часов правда говоря лично мне тяжело так определить время да я не понимаю верно ли оно вообще но выглядит все это эффектно тут не поспоришь больше всего мне нравится наблюдать за тем, как все это дело крутится, а вместе с этим издает легкое цоканье. Я бы подобные часики с радостью использовал как украшение гостиной. Уверен, никто бы даже не просек фишку, из чего они на самом деле сделаны. Перед этим бластером не стоит никакой там ваш нерв или что-то типа него. Это шикарная самодельная модель, которая берет не только своим внешним видом, но и эффективностью. Пули хоть и игрушечные, но вылетают на приличное расстояние с неплохой скоростью. Так, попадивый бластером в человека, у него спокойно может остаться синяк. Поэтому предлагаю лишь стрелять из такого по мишеням. Кстати, это здесь делать супер просто, так как пушка сама добавляет новые патроны, то есть самозаряжается. А происходит это при помощи встроенного вовнутрь аккумулятора и непростого механизма. Засыпали туда снарядов и пошли себе в бой, ни о чем не переживая. Вот это я понимаю, класс! Помню в ТикТоке какой-то канал, где чувак запускает разные забавные шарики и предлагает голосовать, мол, кто приедет первым. Так вот, эта игрушка напомнила мне что-то подобное, только Next Level. А. Она является настоящей Вавилонской башней мира лабиринтов. Настолько большую полосу препятствий я, правда, еще не видел. Очень нравится цвет, в котором все сделано. Все такое аккуратненькое, такое ровное и четкое. Прям-таки рай для перфекциониста. Ставьте лайк, если тоже хотели бы себе такую игрушку. Ну а что, по-моему, топовая идея. Установил подобный механизм к себе домой, позвал друзей в гости и айда загадывать, кто каким шариком будет играть. Только их сперва разукрасить бы для наглядности. А потом запускаете и болеете, как на чемпионате мира. Очень веселое и увлекательное занятие, которое, кстати, что немаловажно, к тому же и многоразовое. Вообще шикардос. Ого! А следующая вещица понравится не только любителям всяких оригинальных штук, сделанных на 3D принтере, но и тем, кто фанатеет от лего игрушек. Как-то однажды мой племянник мне показал маленького лего-человечка с очень прикольным шлемом, передняя часть которого могла открываться и закрываться. До сих пор помню этого рыцаря. И каково было мое удивление, когда я нашел проект, в котором этот самый шлем сначала немного увеличили, но он по-прежнему был игрушечным, а затем и вовсе создали модель на живого человека. Да, это не шутка, это тот же самый шлем, один в один, только который сейчас можно использовать как элемент костюма. О, я кажется придумал. Прикиньте, что будет, если к этому шлему добавить квадратный костюм, меч, щит и всякие такие штуки, а потом отправиться на косплей вечеринку. По-моему, переодеться в лего это зачетная идея. В свое время вы познаете горе, когда свято веришь, что твое дело бравое, но проигрываешь войну. Ставь лайк, если с первых слов узнал, кому принадлежит эта фраза. Конечно же, речь идет о всеми любимом или нелюбимом на вселенной Марвел Таносе. И именно его решили повторить авторы следующего ролика. Они достали из широких штанин свой любимый 3D-принтер, нарисовали на нем самые разные маленькие детальки по типу шлема и других элементов брони, одели Таноса и получили просто умопомрачительную фигурку, достойную вашего внимания. Не знаю, как вам, но я пошел пересматривать «Мстителей». Пау, пау, пау. Эх, все-таки люблю я всякие пушечки. Думаю, вы уже не удивляетесь, почему модель на 3D принтере тоже оказалась в моем выпуске. Это у нас пистолет Люгера. Правда говоря, объединяет их с настоящим Люгером лишь форма. В остальном модели полностью отличаются. Здесь пушка заделана под игрушечную, так как использованы серые и бирюзовые оттенки. Но мне, честно, нравится. По-моему, ярко и интересно. Конструкция пистолета полностью разбирается. Из него можно достать магазин, снять ствол, да и в принципе разобрать до мельчайших деталей. Но в нем есть то, что меня реально поразило. Оружие перезаряжается, и к нему даже имеются патроны. Вот это я понимаю. Вот это уровень. Я знаю, что многим из вас заходят радиоуправляемые машинки и прочие штуки, которыми можно поуправлять с пульта. Поэтому я не смог не добавить в этот выпуск такое превосходное судно на воздушной подушке. Несмотря на то, что здесь нет колес, гоняет оно очень даже неплохо. Я бы даже сказал, что лучше, чем многие дорогущие игровые машинки. Автор испытывал судно как на ровной поверхности в спортивном зале, так и на песке, льду и даже в воде. Правда говоря, с последним опыт оказался неудачным. Судно так хорошо, так хорошо зашло на воду, да еще и на приличной скорости. А потом грустная музыка, слезы и вспоминая момент из Титаника. Эх, жаль. Но ничего, я думаю, что в скором такой малыш будет и там нехило гонять. Помните мультики от Дисней, где у них то ли во время превью, то ли просто в самих мультиках есть такие высокие красивые замки? Так вот, судя по всему, иметь похожий у себя дома сегодня более чем реально – Достаточно лишь иметь качественный 3D принтер. Так авторы следующего видоса построили чуть ли не метровый красивейший замок, который имеет потрясающую детализацию. Единственный его минус, как мне показалось, заключается в монотонности. То есть вот этот серый замок довольно тусклый. Если бы они его еще и разукрасили, цены бы игрушки не было. А так еще есть куда работать, и это даже хорошо. Почему бы не дать волю креативу и не нарисовать на замке что-то веселое? Кстати, напишите в комменты, как бы вы раскрасили подобный замок. Очень интересно почитать. На очереди у нас будет топовый пестик из игры Destiny 2. Поскольку я не особо шарю за нее, огромная просьба знатоков написать в комментарии что-нибудь о ней. Будет крайне интересно понять, что же это вообще такое и какова ее цель в игре. Но по внешнему виду я готов поспорить, что это что-то супер мощное и может быть даже редкое. Потому что этот окрас не дает не оторвать от него глаз. Плюс ко всему ее большие размеры, красивые формы и все в этом духе. Не знаю, я реально без понятия, что это, но мне оно капец как нравится. А это шикарный револьвер. Я как истинный фанат CSGO не особо им увлекаюсь. Однако это лишь из-за его малого количества патронов и низкой скорострельности. В то же время внешний вид и эффектный барабан порой, как например сейчас, берут надо мной вверх. Нет, ну правда, вы только сами посмотрите на этот револьвер. Как эффектно выбрасывается барабан и заряжается патронами. И самое прикольное тут то, что игрушка способна стрелять. То есть в нее был установлен рабочий механизм, приводящий все, что нужно в действие. Очень впечатляющий проект. Мне капец, как понравилось. Правда, я бы все-таки немного еще разрисовал саму пушку. Больно она какая-то что ли тусклая. А эти ребята, судя по всему, готовятся к китайскому Новому году, потому что я бы для него именно такого крутого дракона и решил нарисовать. Или создать? Или вообще, как в таком случае правильно говорить? Напишите в комменты свои предположения. Что же по дракону? Его сделали в двух цветах. Оба варианта красивые и достойные внимания. Мне безумно понравились масштабы проекта. То есть дракон реально как дракон, громадный, внушающий страх другим игрушкам. Само собой не хватает каких-то крыльев и способности летать. Но до этого пока такие принтеры не дошли. Увы и ах. Однако в остальном придраться не к чему. Очень крутая работа. Помните, я недавно показывал вам большой крутой арбалет, стреляющий более чем на 5 метров с высокой точностью? Так вот сейчас я дам вам заценить не менее крутой, но капец как сильно более маленький вариант, стреляющий уже не напечатанными на 3D принтере снарядами, а обычными зубочистками. А очень мощная для своих размеров и реально интересная. Я буквально несколько секунд за ней посмотрел и уже залип. Сразу захотелось самому взять ее в руки и пострелять по кружкам в надежде, что ничего не сломается. А как вам такие миниатюрные изделия? Как по мне, сделать их порой бывает куда труднее, чем обычные. А результат, несомненно, оправдывает все эти старания. Ну а на этом, ребят, я вынужден закончить. А также я не забыл про конкурс на 1000 рублей. Условия все те же. Подписка на канал, лайк и креативный комментарий под видео. И все, ты участвуешь. Ну а в прошлом конкурсе победил Максим Стерлев. Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи. И всем пока!